Давайте попробуем за 140, я прямо у Я мобилку там Вот убрал. эту розетку я себе вставляю. Нет, это я себе вставляю. Вот это все. Это Нет, вот этот перегринитель я не буду вставлять свою розетку. Неизвестно, там у вас он перемотан, перемотан, чтобы у меня там тоже О, не было. Я этот с дому снял, и он работает дома, рабочий. Видите, я специально. Ну, да я, я, я поставлю. Нет, мне, так, он перегринитель. Я... Там же короткий, смотрите, какой шнур. Маленький. Ну вода... я розетку а без говорит, видите, у вас же вилка на этой а, самой. Ну, на у меня штуковину. там нет розетки. Ну там же резет... вилка. Ты в дом специально, я ты иди. У меня розетка под столом, я говорю, я подвину. говорю, ну ваш Весь... я ну, как хотите, ведь, сразу... А как, как же я приму, под столку? Ну, я сейчас подниму. Давайте, давайте, давайте, давайте, давайте, давайте, давайте, давайте, ну, давайте, да? мне... на пол... я давайте, давайте, жалко